Всем привет, дорогие друзья! Добро, добро пожаловать на эпизод очень специальный варкапа. С вами сегодня два очень знакомые, известные люди. Вот, люди о нас говорят каждый день. С вами сегодня мировой чемпион Вуди. И самый лучший немец Дональд. Ну, как вы знаете, я немец, мой русский плохо. Но я пытаюсь сегодня все по-русски говорить, говорить. Но когда я не знаю, как сказать то, что я хочу сказать, я буду сводить, а, играть, ну говорить по-английски, и он будет а, вам переводить. Да. Ну, сегодня у нас карта Ника, называется Зерга Сук. вам покажет эту карту. Yeah. Показывает, да. Ну давай. Да, и в общем-то Дональд к нам присоединился на Warcap Просто только потому, что уважаемые спонсоры, так сказать, появились Так что если хотите больше разнообразного разного контента, тоже поддерживайте И спасибо спонсорам в лице Прокипопа, Лунтика, Кузлеха и Мразарова насколько я помню надеюсь не ошибся пока что у нас 4 но я надеюсь что вы сможете себе позволить 50 рублей в месяц на поддержку как минимум и появится побольше контента короче карта Combo Run. плазма у нас только на старте так что можно считать что это рокетран итак здесь у нас пест... Климп клим только по одной стене и дальше у нас идут перекладины, и вся карта вообще в этих перекладинах, везде можно споткнуться если я вообще ее пройду здесь по-моему можно прыгать нет, нельзя, ладно я нуб здесь мы берем рокет, и никак без рокета в принципе не пройти ее, если только может быть мы увидим демки полностью с плазмой Тогда это определенно будет приз за оригинальность. Ну, да ладно. В общем-то, берем ракет, летим вниз. Здесь у нас небольшие рампочки. Ну и нужно нам идти куда-то наверх. <coughs> Ниже тут у нас ничего нет. На лампочки можно наступать, так что их тоже можно использовать. Здесь у нас все наверх, наверх, наверх. Здесь наверх, здесь еще какая-то комнатка, а здесь просто обход. Mm -hmm. Здесь, здесь мы можем э, зафакапить наш рокет-джамп. Здесь не веяп он клип, ракета туда пролетает, и это не очень хорошо. Зафакапить? Yeah. Я. I'll make volume a bit. А, ah, no, I don't mean окей okay. uh... дальше мы можем пойти куда-то вниз здесь у нас рампа видимо для цпм а верхняя дорожка What? Uh -huh. What the... <laughs> okay. Okay. да можем в общем-то <laughs> идти вниз через рампу можем пойти здесь но очевидно что здесь будет быстрее здесь у нас везде телепорты Здесь очень узкое место, которое надо проходить как-нибудь по-особенному, чтобы не потерять много скорости. Ну и здесь у нас просто финиш. И опять же все стены вот в этих вот э, столбиках непонятных, в которые можно запнуться. И внешние стены тоже во всяких углах. И в общем-то здесь, э, грубо говоря, карта про правильные rocket джампы насколько я могу судить. Вот такая вот карта, давай теперь Дональд. Дональд у нас занял первое место. Вот, сначала. Я делаю Ground Boost, это да, нормально. У Но меня И там я сделаю плазмахоп, потому что если я сделаю плазмахоп здесь, я могу взять э, ракету и бать и я еще могу э, сразу подать. И если я сразу подать, я сразу подаю, я с большой скорости э, могу сделать рамп джамп здесь. Mm -hmm. И нормально, обычно э, люди используют ракету здесь. Чтобы они могут э, идти отсюда туда. Но посмотрим, э, что это не, это не надо. И здесь, нормальный рокет jump, я одним прыжком иду оттуда-сюда И здесь, Klimp И это, это Klimp Потому что, <с можно <с одним прыжком, одной ракетой э, Идти э, Ну Туда-сюда И можно это делать эм, While keeping all speed Если сохраняя не, всю скорость Да и, эм, может быть, что эм, другие роты есть, но я не знаю, потому что я задрот, и я выбрал прекрасный рок-джамп. И здесь, ну, как Буди сказал, эм, этот рот быстрее, чем э, этот рот. Итак, нормальный рок-джамп и здесь, там, там, и там на стене и здесь у меня, я не знаю, тысяч УПС есть mm -hmm. Я одним прыжком иду оттуда Туда И здесь очень узкая курва И у меня большой, большая скорость Поэтому мне надо замедлиться Чтобы я могу um, делать Курву прекрасно И я одним прыжком иду Оттуда, сюда сюда и здесь потолок mm -hmm. и это проблема потому что я хочу сразу делать рок джамп чтобы меня эм, чтобы меня высота чтобы я могу делать урок джамп там и взять скорость mm -hmm. но это сложно потому что потолок есть но важно есть часть а, платформа где потолок патолог нет mm -hmm. и это очень важно видеть что потому что эти детали очень важно если ты хочешь а взять ну, получить хорошее время mm -hmm. очень хорошее время если ты хочешь получить первое место как я сделал mm -hmm. ну нормальный рок и там и там и на спину стреляли. И вот я уже на конце. Но я хочу сказать, Клипинг на этой карте ужасно. Но это старая карта бывает. Ник... Uh, it happens, I forgive you. <laughs> вот да, Прости мне за Old School, так сказать. Да. Да, и вот, и вот эти все места, кстати, на полу, это же все тоже можно зацепить. Везде можно задеть и зафейлить прыжок. Что? Так что вот эти вот на полу, и ты об них зацеплялся? Об эти падики на полу? Здесь? Не, нет, назад иди. Здесь? Еще, еще, еще. Okay. Вот, вот здесь, вот здесь. Вот эти видишь? На полу. Я. Yeah. Да. Yeah. Yeah. Yeah, you know like. <laughs> mm, здесь нет. Um, это очень легко. Если, ути... Если у меня хорошая ракета есть здесь, mm -hmm. спеть, mm. то же самое каждый раз. Но очень сложно было этот, этот прыжок туда сюда. Потому что мне нужно um, замедлиться, когда я стреляю ракеты И это очень сложно, потому что... Uh, there's a lot to do. It's multitasking. Понимаешь? Многозадачно. <laughs> ну, то есть вам, грубо говоря, нужно э, отстрелиться ракетой. Э, замедлится, но замедлится не очень много, потому что тогда вы потеряете время и еще хорошо повернуть и повернуть еще настолько хорошо чтобы не задеть потолок наверху то есть это в принципе то есть нужно четко знать какую скорость вам надо иметь и сделать по высоте еще хороший рокетджамп, так что как бы он сказал, мультитаскинг можете загуглить это слово, Ну, дословно многозадачность, то есть очень много от этого ракетжампа зависит вот поехали посмотрим демки да, давай начнем с ВК3 как всегда а -а -а. как мы будем все-таки, мы не решили ну, просто давай мы ну, скажем, когда мы, мы хотим Окей. керф из чайны 43,4, плей Хороший плазмоклим был. Правда, остановился. И тут очень долго от стенки отталкивался. Там лишние прыжки делал. ой здесь упал и еще упал ну бывает это 3 очень сложно на этой карте по моему да здесь очень много поворотов и разных моментов где надо очень хорошо контролировать себя в воздухе да поэтому и, ну хорошая конца до да, конца это нормально Окей. К, э, кузлех. Кутрилекс. 39.4. Плей. Ммм, остановился. Хороший 2Х. Сразу залетел. Здесь тоже с первого раза, но не хватило аэроконтроля, ему там врезался и здесь зафейлил. Этот клиппинг. <laughs> <Yeah. coughs> да, вот о чем говорил Дональд. Ну, в АКУ-3 особенно он мешает, потому что нету аэроконтроля. Да. Yeah на okay, 7 секунд быстрее а у у ну билла америка это новым а вовка mm -hmm. вот здесь корни хороший 2x Остановился до да, климма но Хороший ран, по-моему. Ну да, нигде не зацепился. Да. И остановок мало. Неплохо. Да, конец очень хороший. Финишировал прям нормально. Так, 38 мразаров. Плей. плазмахлоп не остановился и, и не зацепился вот так да. <laughs> зафили много mm -hmm. и намного еще раз и еще раз но все еще хороший ран. Да, начало очень классное, на самом деле. А финиш, может быть, он просто занервничал, что увидел большой плюс. Да. И поэтому немного растерялся и лишних каких-то движений наделал, из-за чего врезался. Вот, за 5 секунд перебил руки из России. Да, плой. Одной ракетой Клим uh, получил. Может быть, что на Корве он um, слишком много мельнится, но все еще очень классный ран, Да, уже много скорости на протяжении всей карты сохранял из-за этого такой тайм такой разрыв 5 секунд целых то что просто у него было больше скорости на протяжении всей карты то есть если в среднем у Мразарова было там около 600 700 то прокипов там даже давить до 900 разгонялся вот так давай да? это место, я не знаю, как сказать его имя. 1488. Вот так. Давай. Давай. Play. и 24.4. Это хороший выкутришник. Я его видел в ДФЦ. Последний. Mm -hmm. Тоже одной ракетой. Получить клайм. Mm. зацепился на спину я курва mm -hmm. ну хороший а, конца по моему поздравляю тебя за третье место да поздравляем так бридж 23 6 второе место Play. Mm. очень хороший клайм очень хороший спейсинг после клайма ну mm. классный mm. да очень-очень mm. да, даже ну мне мне кажется он только потерял на курве очень да. много потому что там там в любом случае надо что-то придумывать в три, 3 особенно потому что нету аэроконтроля и собственно Небула кажется что-то придумал потому что разрыв целых 2 секунды плей. очень классный 2x Это вот я, вот я сказал тебе before. Yeah. Мало идеи было. Go again. I'll, I'll try, uh, Посмотрим на ошибки. Давай, давай еще раз. Play. Демка-то хорошая, но в любом случае мне кажется где-то медленно. Ну, где? Точно. Может быть, эта ракета после клайма? Ну, вроде нет. На курве, после курвы он очень долго как-то готовился к этому рокет-джампу. Мне кажется, mm. он там где-то 200-300, может быть, потерял еще. То есть, по идее, по идее, можно... Мне кажется сделать там, там же с курвы падаешь вниз И с платформы, которая выше Мне кажется, можно сделать Circle хороший И попробовать заскимить Часть потолка И, и отстреливаться не от Получается не от правой стены А уже от левой Но Не знаю, ну, там это все сложно, конечно Ну, кажется, что один джом Тоже был э, слишком поздным и он потерял немного скорости Поэтому Да, ну в общем лу можно лучше Можно всегда лучше старайся лучше не было А то как Ну луп, а... поздравляем. Да. поздравляем uh, <laughs> <и> третье место <laughs> <И> третье... <laughs> <laughs> Да Ну циферки Это его Иван зовут Кстати mm. и, Ну Иван так поздравляю. если что-нибудь uh -huh. Так, ну, начнем с ПМ, Кутрилекс, 53.9, плей. Три хп. Да. Немного mm Фелит. -hmm. Да, ну такие демки отправлять на самом деле не стоит, потому что какую тут аналитику можно провести? Он просто упал много раз в одном месте, из-за этого такой тайм. И здесь врезался, и здесь... Ну, если он часто играет, он автоматически будет стараться лучше. Да, но здесь, видимо, он очень мало играл. Очень мало играл в q 3 и очень мало играл в CPM. Может быть, ему не понравилась карта. Или что-то типа того. Вот, следующий игрок это БСТ RX-8 Уруша Санкт-П Уруша так 47-8 плей и не знал что это возможно ну 2x взял и он зацепился Очень не уверен, игрок. Ну да, воз, возможно, редко играет. Да. да. Ну бывает. Ну неплохо. Ну, получше да, не падал много-много раз как кутри лекс а, вовка 372 play на 10 секунд таймский на да. он играет это 2x как в 3 <связать> очень странно <связать> и пока никто еще не сделал уст на старте финиш можно было бы и получше <laughs> можно было бы не останавливаться ну его перебил за а, 5 секунд ethereal ю давай давай плей село до валкина делает плазма -хоп. и хороший 2x у него была слишком скорости Слишком много, да, скорости было Слишком много, да Лишние руки джампы Очень много лишних движений Что mm -hmm. я могу сказать uh, Volcanoid 28.0 Play он прыгает на клипинг mm -hmm. лучше чем буди уже да mm. потерялся всю скорость потому что он заряжался он... стена стену ну. конца хорошая да, конец неплохо сделал к мугу 25 и 9 той на 2 секунды перебил а -а -а. использует другой рот Лишний прыжок сделал на курде. Можно было без прыжка просто соскользнуть. А финиш хороший. Финиш вполне себе. Перебил на 700. The Violence. Угу, плей. Маленький. Он... Спокойно да, сделал. Я да, думаю. неплохо. использует совсем другой рот курву хорошо прошел да и финиш хороший хорош ну это это не гениальный ран но это было совсем хорош я думаю да <звы> нормальный. <со> <кри> так про кипоп 24 8 play Быстрый старт. двоих mm, сделал. Uh, у тебя есть офлайн чеки? Чекпоинты? Mm, да. А, у тебя офлайн демка, да? Да. Я не верю. Да, у тебя плюс от тебя какой-то я не знаю я не понимаю в английском пожалуйста <laughs> did he have some plus on checkpoints? No. no no no минус только но все but, еще but, хороший рун да? but he did 2x uh, almost 2x he still had minus everywhere Okay. <laughs> let's see your runs then but later сергикус uh, 245 play контр here. here очень долго готовился к этому 2x встал там постоял из-за этого потерял соскользнул он у? пытался сделать очень хороший uh, рот в кубе да. возможно у него иногда получалось даже но он решил ведь может у него был до этого хороший плюс и он решил этот ран просто закончить и уже эту демку отправил вот перебил на 2 секунд на час из россии Плей. Угу, руша а лайк. Like like Хороший старт. Хороший клайм тоже. По-моему. Не стреляет э, ракету на спину. И нормальный конец. Так, дальше. Давай. Перебил на перебил секунд 4 хухала. Ну, но я хочу сказать, самый наилучший мувимейкер в земле. Да, который сделает нам, будем надеяться, для мувик по ферт Person, когда мы его закончим. Когда Димони руинит. Да. Ладно, плей. с бустом а -а -а. еще буст ракеты он использует безопасный роут в курве но старт была очень хорошая по-моему очень хороший, по -моему. Очень хороший да старт очень даже ничего но сделал даже буст но ну, не не очень сильный но тем не менее он его сделал и это похвально Хейс. <coughs> uh, uh -huh. uh -huh. yeah. 25 плей перебил на по, почти на секунду называется да, да. очень интересное имя oh. Использует справа рот, с бустом, с пустом Еще раз очень безопасный рот в курве, но конец было ну, даже ничего. Steel минус? Да. Actually, <laughs> я не знаю, I didn't look. А, ah. окей. Okay. I will look now with next runs. Окей. Okay. Uh, да, да. да. Uh, play. Хороший чувак. Из ты... Да, ты его знаешь. Угу. Mm -hmm. 1.5x. Очень хороший, Жан, по-моему. Да, очень, очень, очень чисто. Да. лиран -ли ошибок нет да не из самых ценных ротов но ошибок нет и топ-3 топ 3 пуз из россии 183 э, play о маленький плазма mm -hmm. сделал не нравился и 2x хороший. Потерял скорость и. с ракетой от стены. Но конец неплохо. Курва была очень хорошая, по-моему. Да, но у тебя быстрее, да, Курва? Я не знаю, я думаю, что моя была медленная. Ну ладно. Посмотрим. Да, поздравляю, Пузо, стоп-3. <с с> и следующий ран икарус хороший чувак из советского э, союза советского союза из прошлого демку нам прислал 16 и 9 две демки только у нас по 16 приза оригинальность да Хороший 2Х, и очень хорошая курва молодец, Гудбой, почти перебил Дональда на самом деле, Дидвих Плюс но no. okay. <laughs> no, поздравляю тебя, тоже Да, Икарус молодец, второе место Хотя мог бы и перебить Дональда Дональд из рефлекса, а ты из дефрага, Икарус Не стыдно тебе? Из ксанотика тоже, я начался в ксанотике Вот, Икарус вообще ксанотик рейсеру проиграл Выгоним Икаруса из андет и возьмем Дональда Ладно, Дональд, собственно, 16.9 первое место. Поздравляю тебя, Дональд. Mm -hmm. Спасибо большое. Плей. Let's see. Да, на, ку на курве потерял очень много скорости, на самом да. деле. я был очень нервозным, потому что мой клин был очень хороший, и поэтому я, just, я просто зафел в курву. Ку да, да, давайте посмотрим еще раз. Плей. А, на наличие ошибок, так сказать, больших или маленьких. Да, особо ошибок-то и нет. Вот только на курве медленно. И по идее все. То есть ран в целом очень даже хороший. Но я думаю, что некоторые ракеты можно было делать, можно было стрелять от себя, чтобы скорость э, была побольше чуть-чуть. Тогда mm -hmm. было бы чуть быстрее. Тогда и высота была бы меньше. Ну там в паре мест. Да, я, я согласен. Да, Но на такой карте... Когда ты хочешь просто чисто пройти, хотя бы, с более-менее хорошим роутом, это не так важно, потому что карта на самом деле очень неудобная. То, что везде еще можно зацепиться, везде можно застрять. И спейсинги очень узкие. Так что... Хорошая демо, что я могу сказать? Очень хорошая демо. Демо. Окей, okay, uh, посмотрим, короче. Общие результаты. У меня в голове русский с английским перемешивается, я не понимаю, на каком языке мне надо говорить. Вот в общем у нас общие результаты. Uh, FPS Train, минута 23 невалидная демка. Did not finish написано, но там, как написал Димон, там было, что он упал куда-то в какой-то баг. Что-то, типа, в какой-то триггер он там все падал, падал, падал. Так и не финишировал. И почему-то, видимо, он переназвал демку или еще что-то. Я не знаю. В общем, эту демку не приняли. Она все равно была бы на последнем месте. А так, Домальт получил целых 79, 70 рейтинга. Небула получил 69. Димон сейчас завидует, что не, не он. Ну и, собственно, все. Все, тогда ребята, всем спасибо за просмотр, спасибо Дональду за участие в нашем видео. Великим... Спасибо вам, все. Да, тогда все, всем удачи, всем пока. Пока.